Приветствую! Думаю многие заметили, что хронометраж видео заметно упал. Так как я физически не вывожу ролики на 30 минут, а если вывожу, то делаю их чуть меньше месяца, а с такой периодичностью можно и канал похоронить. Ролик достаточно маленький и вам придется досмотреть его до конца, ведь у вас будет неплохой стимул. В нем разбросаны 5 кодов, пример не считается. Собрав их все и написав в комментарии, 5 человек получат шанс урвать реальные деньги на свой кошелек. Также обязательным условием остается поставить лайк Лайк под данное видео и подписаться. Не забудь скинуть видео другу, чтобы он тоже заценил. Приятного просмотра. Перед началом небольшая реклама. Go Cases, которые недавно переименовались в GC Skins, завезли долгожданное обновление Market скинов. Теперь вы можете совершенно просто накопить монеты и купить именно тот скин, который вам по душе. Все просто. Выполняйте задание по типу «Установить приложение» или «Пройти опрос». За это вы получаете монеты, которые можно потратить на скины. Полученные скины можно быстро вывести под трейд ссылки, не вводя логин стима. Для тех, кто захотел испытать свою удачу, все также доступны кейсы, где можно выбить нож. Не забудьте ввести мой код АКВА, чтобы получить 20 бесплатных монет. Удачи! Ч ⁇ с... Да есть? Всю игру мы с противниками шли с одинаковым счетом, и в конце, когда до победы оставался всего один раунд, я решаю прибегнуть к методу, о котором не написано в правилах, который известен узкому кругу людей и о котором точно знают админы. Ну да. Давайте я посмотрю, где они. Да забудь, есть Я сейчас посмотрю, подожди. Ту, Ту, Ван Сити. Один Сити, второй на Паласах, и третий в джунглях. Сити, Сити, Палас и джунгл, скажи им. Кон, uh, кон один. Кон Ван Джунгл, Кон и джунгл. Констерп, констерп. Кон и джангл Я не знаю, нет, наверное you... Есть uh... Давайте заберем Я уже прибегаю к методам таким интересным чтобы выиграть эту игру Ты нпи, ван. пик right не пик Я могу инфу, Я забанят инфу. Забанят, ты уверен? Нет. Забей. Если они не догадаются. Они тупые. Да. Перезахожу, говорю инфу. Два джангл, один Б на сайте стоит. Я. И, я не понимаю, ладдер. Ладар, ладер, ладар. На сайте стоит Б, я за ним смотрю. Я прям за ним наблюдаю. Давайте Б. Маркет oh, ушел. Маркет ушел, Маркет ушел. Б чисто, Б чисто, Б чисто. Смуглы тоже, тоже эту тему хочет юзнуть. Забудь, у нас зеленый, это криво. Да. Смуглы тоже начал перезагадить, ты видел? Да. Да, ты Блять, это невозможно. Что у них за Перезайди, узнай, перезайди, узнай. Окно, окно слева, один хп он. Окно стоит просто на меду справа. Справа один хп. За боксы заходит. За боксы заходит. Я понял. А... Фича, которую вы увидели, была найдена мной в далеком семнадцатом году. Найдена она была совершенно случайной, и я был очень удивлен, что она работает по сей день. Я уверен, что админы точно в курсе, что на их платформе есть легальный радар хак. И попросту ничего с этим не делают. Ведь сейчас Есея нельзя назвать платформой для мейн игры. Так как в одном котле вместе с тобой варятся люди с баном на фейсете, читеры и обычные подпивасы, у которых наиграно по 10 тысяч игр, и если вдруг ты ослушаешься их кола, они закинут тебя в блок и начнут играть свою игру. Хотя буквально пару лет назад вместе с этими же ребятами мы забирали невозможное. Платформа почти мертва для обычного пага и держит ее на плаву люди которые играют в ней из далекого 13 -го года доказывает это катки которые ищутся по часу и ребята с баном на фейсете в каждой игре сейчас на иссе уже не та ламповая атмосфера как была пару лет назад и это давно уже не та платформа на которой я начинал играть пах не попал Сайт, ну. Я так и 27. знал. Блять, минус 60, сука, там так кинту Boy, fly, fire. Boy, fire. Fly, fly, Зарежем? Fly, не, давай, не, заем, Сиди, Забудь. Ой-ой-ой. Что, зальем, парни? Зальм его? Yeah. А? Почти, носи, да че ты не залил? Да, блять скучно. У-ку, винду! Ух... Прострели его, прострели лоха. Лоха, прострели. Прострели лоха. Смог. Сделаешь это, подарю нож. Подарю нож. В прыжке. Ну что такое? Где там пулька находится? так летела ящик пи... знал, что он был где-то там, когда-то а я... я... я не... я не а? попадаю Фон. нальс, вот это байт нет, у меня бомба она убежала? <плес> Момер, Найс, Брест, бра, бра, не, они не хотят пикаться. Они вообще машины не пикают, меня это раздражают. Не умри. Найс. Блять, вы видели, как их ебу нахуй? UC How iFax, UC yeah, нахуй. You как они съебываются, the как the они съебываются сервер? Как они съебываются сервер в мудло, ты видишь? It It флешку Шорт пошли. Да. А? О, Заливная. Пиздец, ребята, я два кила дал Зача, У нас оранжевый вон 10 хп. Ладно, я понял нашего оранжевого. Ну, ну, друг, друг, привет. Ах, у меня нож, Ты так уж уж уж уж уж уж уж уж уж уж уж She be calling on a Monday, wanna meet on Tuesday Asking me to fix me up real nice She can wait until the weekend, she wants off the table Telling me to bring the stuff I like I don't want to let her down, so I'm telling her yes Though I'm counted down from the pain in my chest But I'm feeling the sign now, I'ma feel alright right now Happy from the stuff I'm know I've been trying my way Every day of the weekend я тоже, резор, Я тоже О, О, ты, Я уже ты ебал. О, ебать! Это 4, что ты сделал? Это это 4. 4. трома 7 а -а -а! Что? У нас все Спрейгард, спрейгард, чисто. Ебать! Двое член, двое. Трое. Слева, снизу, мост. Слева, снизу, мост. Вышел, слева, снизу. Блять, паника. Да. да. Плюс 33 не понравилось. Вот, играем, плюс 17 это <связывая> да почему такой разброс? Лютый, где баланс? Нахуй как бы? Ну, мне нравится. Мне ну. это не нравится. Вот тут чаще всего из-за вас мы узаем. <связывая> В смысле? <связывая> В этой игре дядя кто-то не доиграл, мне кажется. Это честно. я, да? Ты хочешь сказать, сука? Ебаная. Нет, твань. я молчу. Точно не я. Стояли А, блять, и отправили меня на Б двумя дебилами, блядь. Еще что-то мне предъявляют сейчас Стак Б попросил, попросил стак Б стать. сами-то чё, сами-то чё Лоу тап, новые бонусы, а да, псы не пройдут <laughs> Перк, я на твоём месте так не говори. Я реально говорю, а псы не проходят, вот и как Я, я помню, Перк, как мы играли уже Макс, эмку могу дать не-не-не-не, я по пацански с одним зусам. Я за рофлера раут пойду. МИД есть, Сэка. Подумай, что. Два рофлера, блять. Вы это серьезно? Брат, мы ж по 30 хотели дать. Братик, сейчас все будет. Ты главное не забывай меня. Ой, сори. Я понял. Да, слышно, не плакал. Да, по-моему. По-моему. под себя. по троих По-моему. По-моему. По-моему. По-моему. По-моему. heaven, моему По-моему. По-моему. по типа так горит наверное, это мошка see we was cool right before hit your but he hit when I got him down and pinched I took a break, I had to leave and go get cleansed.